видео я хочу поговорить про основную ошибку, которую делают буквально все предприниматели, ну не все, но большинство предпринимателей, когда создают свой сайт, они его отдают кому-то на разработку, разработали сайт, отдают дальше seo на продвижение в топ-10, вывести сайт в топ-10, настроить контекстную рекламу. Да, это все правильно, но обращаются в топовые компании, проходит полгода, год, ничего не получается, результатов никаких нету меняют подрядчиков, и опять же, проходит какое-то время, результатов нет. И после этого обращаются к людям типа меня, которые решают проблемы, выясняют, в чем же проблема, почему сайт не работает, почему нет отдачи, почему нет прибыли. А основная проблема в том, что изначально вы должны ставить себе задачи, что сайт должен делать, какие ключевые показатели вы должны измерять. То есть если вы заказываете поисковую оптимизацию, вы должны четко знать, по каким ключевым фразам производится раскрутка вашего сайта, и постоянно мониторить это состояние. Вы должны четко знать, что вот по таким-то фразам сайт проседает, по таким-то выходит. Но вот чем, опять же, когда SEO-шникам отдают, они предоставляют красивые отчеты, да, с сайт вышел в какие-то топы, да, он, например, по имени вашей компании, он по имени компании практически без затрат выходит, это не самый главный показатель, как правило, люди ищут по другим ключевым элементам, по своим проблемам, и под каждое направление у вас должны быть разные сделанные настройки контекстной рекламы, настройки поисковой оптимизации, поэтому вы должны мониторить разные направления, вот из 100 фраз реально работают перед проработать, большой объем проработать и мониторить. Это настраивать ключевые настраивать и мониторить ключевые элементы. Какие ключевые фразы приносят такой какие не приносят. Вы, вы прошел промежуток времени, посмотрели статистику, сколько было заказов, по каким ключевым фразам, с каких источников трафика, с какой контекст рекламы. Это вот основная ошибка, о которой я хотел поговорить, и которую надо обязательно устранять. Пользуйтесь техники. С вами был Сергей Бертачук, сайт проекта "Больше большепродаж.ру Внизу под формой под этим видео есть форма, где вы можете ввести ваше имя и email, на которой вы будете получать еще дополнительные рекомендации советы. Вводите ваш e-mail и имя, и на них будете получать еще дополнительно множество интересных материалов, которые помогут вам получать больше, добиваться результатов и раскрутить сайт не просто раскрутить в поиске или контекстной рекламе, а именно достигать результатов, получать заказы, продажи новых клиентов. Используйте эти техники и удачи вам.